Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Вот уже 6 лет, как я рассказываю, о достоинствах и преимуществах блокчейна призм а сегодня я еще раз вернусь к моей любимой все-таки теме сколько же можно сейчас заработать на этой монете в 2017 году мы приобретали монеты с предмайнинга по одному доллару 5 центов за одну монету это было очень дорого и не каждому по карману и миллионный структурный баланс лично я выстроила только спустя полгода и все кто тогда знакомился с криптомонетами монетой PRISM понимали, что Призм это не хайп, Призм это готовая программа для ИВМ на блокчейне без посредников и без доверительного управления, что эта система не сможет соскамиться. И мы не ошиблись, за 6 лет после запуска блокчейна Призм еще никому и ни у одного человека не забанили ни один кошелек. Поэтому сегодня при более доступном курсе на биржах сообщество Призм растет очень быстро темпами и 10 миллионный уже структурный баланс можно выстроить даже за 2-3 месяца вот в этих двух роликах я именно об этом и рассказывала 6 лет назад я постепенно приобретала монеты на сумму около 12 тысяч долларов в течение полугода и довела свой баланс тогда до 15 тысяч монет сегодня вот по такому же курсу на coin market cup на эту сумму на 12 тысяч долларов можно приобрести. Сегодня, 6 января 2023 года, курс на CoinMarketCap 0,002362. Делим 12 тысяч на 0. 002362. И получается, что мы можем сегодня купить более 5 миллионов монет. Через год, то есть 5 лет назад, я показывала свои первые результаты вот в этом ролике, где в сутки параманилось всего около 9 монет. И мы радовались, что в сутки можно было заработать почти 8 долларов. А через год, то есть 4 года назад, я уже записала вот этот ролик. Пассивный доход 70 призм за сутки. Это было очень круто по тем временам. И вот прошло 6 лет и сегодня наведенный введенный паратакс и гибридный парамайнинг в холд статусе я выхожу на свои предыдущие результаты. На 3 января 2023 года к моей ноде, к моему личному банку привязано 27 кошельков. В каждом кошельке до 110 тысяч монет. Общий баланс монет составляет почти 3 миллиона. Умножаем 2 миллиона 928 тысяч 43 монеты на 0,1. 002362 равно около 7 тысяч долларов. Это почти в два раза меньше, чем я проинвестировала 6 лет назад. Все эти кошельки вместе взятые благодаря гибридному парамайнингу сгенерировали только за сегодняшние сутки 4091 монету 3 января в 23 часа. На 4 января в 23 часа в в моем банке генерируется уже 4127 монет. Это на 36 монет больше, чем вчера. Благодаря сложному проценту генерация увеличивается практически ежеминутно, автоматически после подтверждения блоков. Но в генерации новых монет сейчас участвует только вот этот первоначальный баланс. Тут мы видим, сколько дней стоит кошелек в холде, сколько напроманилось монет за все время в холд периоде и сколько Каждый кошелек в отдельности Добывает монет в сутки И заметьте, вот на этом Первом кошельке Протакс сократился уже до 58,37% Сейчас 6 января 23 часа 8 минут И мы видим, что Добыча в день 4203 монеты Умножаем 4203 монеты На курс 0,002362 И получаем что моя личная ферма из 27 кошельков в моем личном банке именно сегодня добыла мне монет на 9 долларов и 93 цента завтра если курс останется таким же то будет уже более 10 долларов и так по нарастающей с каждым днем вот этот верхний кошелек стоит в холде 361 день через четыре дня будет ровно год и вот после года на этом кошельке паратакс будет стремительно уменьшаться скоро на этом только одном кошельке будет генерироваться около 1000 монет в сутки. По сравнению со вторым кошельком, который я поставила в холл, разница всего неделя, но на втором кошельке парамайнится в сутки на 21 монету уже меньше. Вот эти монеты чуть больше миллиона на этих восьми кошельках, которые у меня остались после того, как я благодаря призм купила и семь с половиной миллионов долей компании skyway. И только благодаря этой монете несколько раз возила всю свою семью отдыхать в Турцию, в Египет, в Арабские Эмираты. И вот в этом ролике год назад я показала, что даже купила шикарную квартиру в столице благодаря криптомонете призм. В общем, вот эти монеты, которые остались больше миллиона, я их и поставила год назад в холд. А вот эти я недавно поставила. Ну согласитесь, грех не прикупить еще монет по такой привлекательной цене, зная, что за период холда можно добыть почти 100% монет. Тем более, что на рынке спрос увеличивается, а предложения благодаря паратаксу уменьшаются. Многие сетевики и блогеры побегали по хайпам, побрили свои команды и поняли, что пора возвращаться в призм. Надеюсь, я вам доказала, что, чтобы заработать, нужно время. Мне понадобилось 4 года, чтобы купить квартиру за призм. А те рифоводы, которые зазывают в хайпы, мол, кушать хочется сейчас, могут вас оставить не только голодными, но и без штанов. Все вы читали и смотрите новости, и понимаете, что с энергии напряжение только растет во всем мире, и весь крипто лохотрон, особенно на Proof of скоро обрушится. Поэтому будущее за зеленым все-таки майнингом на Proof of А таких монет без доверительного управления, да еще на собственном блокчейне с одноранговой сетью, со стопроцентной анонимностью и стопроцентной безопасностью, как в призм, практически больше нет. Можно смело утверждать, что у призм сегодня нет конкурентов, потому как нет аналогов этой уникальной технологии. Уже даже на топовых биржах начали банить аккаунты клиентов и разворовывать их монеты. И когда уже эти криптоманы, зомбированные на битке, эфире и их форках и других криптолохотронах прозреют и начнут действительно вникать в саму суть криптомонеты, начнут оценивать монету не только за процент доходности, а за надежность и анонимность, начнут наконец разбираться в том что только в одноранговой сети нельзя забанить никого и никогда надеюсь информация для размышления была полезной не забудьте поставить лайк подписаться на очередные новости всем добра и мира с рождеством вас мои дорогие подписчики